Добрый день, Шлекова Людмила, Павлова, Ругикс 52. Я являюсь участником тех людей, которые в первые, самые первые приобрели этот прибор. Я прошла обучение. И за этот промежуток времени я хочу сказать, что я ни минуты если не сожалею о том, что я его имею в наличии. Почему? Во-первых, я решила и решаю, конечно же, свои проблемы. Это проблема шейно-плечевого отдела. Когда очень неприятно, когда шея плохо ворочается, да, и отсюда идут, конечно же, и головные боли, и так далее, и так далее. Эта проблема фактически решается этим прибором, ну, просто супер. Моя сестра, у которой тоже не поднималась рука, тоже вот эта вот проблема, после третьего сеанса она почувствовала это облегчение. Мой сын после физических нагрузок с удовольствием проходит эти сеансы и каждый раз говорит, мам, представляешь, я бы, наверное, с утра не встал после этого, если бы не эта процедура. Как мне решить вопрос с простатитом? У меня масса знакомых, которые... Ты это можешь просто по статье там решить? Mm -hmm. Я так сначала помялась, говорю, да, наверное. Ну и ладно, ушли. Оказывается, mm -hmm. решаем очень быстро. Бионеркомассажером. То есть даже самомассажем. Решаем в течение трех-четырех процедур. И люди уходят и говорят, врачи удивляются. Я говорю, а что вы хотели? Вы же пришли к нам. Чудес не бывает, но у нас есть удивительный продукт и удивительный волшебный чемоданчик, который это все решает. Опущение матки, выпадение матки решается битью, семью сеансами. То, что не решают врачи. Врачи настаивают на операции, мы от операции уходим. Причем люди это даже ощущают. Дальше. Пришел человек, повреждение было копчиком. Пришел, врачи сказали, начал худеть, уже не может даже расписываться, писать. Молодая женщина. Я ее увидела, мне стало страшно. Я говорю, тебя сестра врач, в чем дело? А вот так, пошла к врачам, сказали, нужно колоть Блокал. Да. Спасибо. а мне колоть не во что, одни Спасибо. кости остались. Когда она при, пришла, она даже не могла на кушетку забраться самостоятельно. Она говорит, я с болью живу год, не могу стать без помощи <свят> в постели, сестра помогает, одевает меня. Десять сеансов, но после первого сеанса человек сам пришел, сказала, сегодня первая ночь за год спала без боли. Один сеанс. Десять сеансов, человек разогнулся, ходит, ведет активный образ жизни, она уже и расписывается, и веселая, и прическу сделала, и нарядами занята. Новый год встречаем, все хорошо. Благодаря им, благодаря этому аппарату, этой продукции, я сейчас стою здесь перед вами, а самое главное, я сохранила ногу, и я чувствую себя практически здоровым. Два года назад, еще до появления этого аппарата, было очень много проблем. Мне сахарный диабет. Уже э, план был такой составлен, врачей, хирургу, как мне ампутировать ногу, хотя до этого не ампутировали мне 4 пальца, гангрена не останавливалась, но все дальше так и продолжалась. И вот благодаря этому аппарату я начал делать массаж, гангрена вступила, вступила просто, ну, не скажем, что на глазах, но практически за неделю вся чернота вся исчезла. Появилось красное, живое, так скажем, организм, и я начал себя лучше чувствовать. И вот, благодаря этому аппарату, я запустил кровоток. Пошел, улучшение кровотока, и конгрен наступило. Финала я работаю э, в ЦМД медицинские анализы. В апреле месяце я переболела ковидом с поражением легких 75%. Выписалась 18 июня на работу. Состояние мое не улучшилось. У меня была дышка, боль в груди, э, печени, почках. С 10 августа прохожу курс э, реабилитации на биоэнергомассажера «Фахов». Чувствую улучшение: мне стало легче дышать, пропала дышка, улучшились анализы крови и общее состояние. Если по заболеваниям так коротко, то что касается заболеваний, опорно-двигательный аппарат, мышцы, плечо-лопаточный периартрит, значит, артрозы, коленные суставы, локтевые. Это вот на раз, два, три. Вот два, три, четыре, пять сеансов, и все, человек это уходит. Причем сложные случаи, я говорю не о том, что когда пришел клиент и говорит, ой, вы знаете, у меня вот плечо что-то заболело немножко. Например, вот приведу такой случай, да, клиентка ходила, женщина ко мне, говорит, не могу мужа, муж три года не спит, уже что только не делали, и лечились, и блокады, рука вообще уже не поднимается, ни так, никак, ни сяк вообще ночами курит, не спит. В общем, тяжелейшее состояние. Уговорили, никому не верит, привели. Первые два сеанса он, значит, приходил с женой. Вот, он метр девяносто три ростом, 135 тридцать килограмм весом, мясник, рубит мясо всю жизнь. Естественно, правая рука уже и плечо никакое. Не верил уже ничему. Через два сеанса он уже без жены, он бежал бегом сам. Потому что он через два сеанса, он ночь уже спал. Мы долго с ним занимались, я ему сделала 15 массажей. Например, вот ДЦП. Я считаю, что можно делать даже маленьким детям и нужно. Я начинала со своей племянницы. У меня племянница 28 лет. У нее это ДЦП с рождения. Да? Ну, то есть, представляете, да, что это такое? Она ну, ходила, конечно, но только нужно было опираться, за кого-то держаться. Ноги у нее вот так вот. вот так. То есть на пол, ровно ногами не вставала, руки вот в таком состоянии. Спина, как доллар, как буква С, мышцы канатами все стянута. 28 лет человек страдал. Два месяца мы с ней занимались упорно. Сначала каждый день, потом через день. Потихоньку, потихоньку. Вот на сегодняшний день спина у нее абсолютно ровная. То есть если она вообще, Посмотрит, никто не скажет, что у этого человека ДЦП, и буквально еще несколько месяцев назад это было такое кошмарное состояние. Она сама встает, сама садится, она начала готовить. Значит, угол раскрытия локтей у нее теперь вот такой, но ну, это э, ну, больше чем 120 градусов. Да? Открылись ладошки, которые не открывались у нее. И самое главное, что ноги распрямились, ноги, то есть ступни стоят совершенно ровно. Это человек 28 лет заболевания БЦП. Что интересно, ну, руки же высыхают у таких людей, да, это просто вот сухожилия, такие, знаете, как веревочки. А сегодня у нее уже бицепсы наросли. То есть вот здесь делается, да, и мышечная масса нарастает. Ну... Представьте, если человек не мог не раздеться сам, не помыться сам, не ходить сам. Сейчас она садится, встает, моет, режет, одевается. Сахарный диабет второго типа есть и у меня. Я пользуюсь массажером вот с июля месяца. Активно, постоянно мы с мужем друг другу делаем массаж. Вот на сегодняшний день я от таблеток ушла совсем. А так вообще сахар мобит, диету не держу никакую. Где-то порядка 13 килограмм я похудела. Вот. И другие люди, которые приходят с таким же заболеванием, все приходят со своими глюкометрами, чтобы не быть голословными. То есть вот пришел мужчина ко мне, у него сахар 15-17, таблетки не помогают. Диета жесточайшая. Он на пироженки смотрит, у него слюни текут, а он не может себе это позволить. Вот на сегодняшний день у этого мужчины сахар 5,3-6. Пришла женщина ко мне с одной проблемой, да, спина болит, все. Причем начинаешь опрашивать, когда записывать, да, ну а что у вас еще? Да нет, больше ничего, как бы, Нет, все, у меня остальное все нормально. Ну хорошо, ладно, все нормально, значит, распишитесь, что все нормально, начинаем работать. У женщины был гипотиреоз, ну и было, и есть, собственно говоря, да, Норма препарата, тероксин, который она принимает постоянно всю жизнь, у нее была 150 единиц, то есть это прилично. Начали делать массаж, она мне вообще про гипотерез ни слова. Ну и давление падает, у всех нормализуется давление, вот сейчас мужчина рассказывал, да, тяжелые формы. А у нее, чем дольше мы делаем, тем больше давление растет. У меня уже паника. Слава Богу, что у меня... Все мои друзья и многие родственники доктора, я уже начала советоваться, говорю, да что ж такое, ну вы, э, такого не, не должно быть такого. Ну, они там думают, а спроси то, а если вот это. Да я спрашивала, говорит, нет, ну спроси еще раз. Спрашиваю, а что у вас, вы принимаете какие-нибудь гормоны? А, да, конечно, я с 30 лет принимаю, у меня я, я говорю, молодцы, хорошо, я говорю, а что делать? эндокринолог, получаю консультацию эндокринолога, врач говорит, надо убирать гормоны, у нее заработала щитовидка снижать начинаем постепенно эльтероксин, на сегодняшний день в два, в два раза, два раза она снизила не 150 эльтероксин принимают, а 75, это говорит о чем заработала щитовидка у нее оказалось гормонов больше чем надо давление шарашит, организм реагирует как только мы убавили энтероксин, все нормализовалось понимаете Клиентка пришла, сделала 5 массажей, потом говорит, я к вам приходила не просто так, у меня дочь, у нее синдром Дауна. Она 11,5 лет, и она ну, практически перестала разговаривать, разговаривал ребенок. Ну, мы были в Новосибирске, она говорит, по какой-то там программе их отправляли, <coughs> в Академгородке. И мне там женщина одна, доктор, она защитила диссертацию, Прибор, говорит, какой-то очень похожий вот на такой, как у вас. А она меня в интернете нашла, на странице. И вот она сказала, вы приедете, наверняка у вас в городе что-то подобное есть. Вот моя диссертация, значит, докторская диссертация. Там все подробно расписано. Воздействие на речевые центры подобными аппаратами. Ну, попробуйте. Я говорю, ну, это очень серьезно. Ну, я же не врач, во-первых. и такая ответственность, ребенок, да. Она говорит, я вам напишу расписку, что я вас прошу, пожалуйста, попробуйте, давайте попробуем. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. Она мне написала расписку, мы начали... А, да, и я говорю, вы тогда мне ссылки на основные моменты-то, пусть тогда тот доктор, который вам порекомендовал, вы мне что-то дайте, материал-то, чтобы я посмотрела. Она мне прислала этот материал, там подробно, по шагам расписано. С той же терминологией, там, прорабатываем задний срединный меридиан столько-то раз, шаг следующий, то-то, то-то. То есть терминология полностью Но это, да, да, точки, биология, все, что сделать по шагу. Я сказала, хорошо, пусть будет эта инструкция. И мы начали работать вот по этой, ну, скажем так, инструкции, да. На сегодняшний день девочка у нас снова разговаривает. Не просто разговаривает, она поет песни. Ну, конечно, дефект речи у всех, вы же знаете, у, давных, у детей, у детишек, у них у всех дефект речи присутствует. Но она поет песни мне, Наташа, до да чего ж ты хороша, моя милая, да. Она, значит, разговаривает, она активна, она стала саморазубаться, одеваться что-нибудь как скажет, но я не знаю. Ну, конечно, поощряем ее, там, что мы конфетку угостим, ну, чтобы ребенок лежал, терпел, ему ей же не объяснишь, что это надо, там, и так далее. А сколько вот, 11 с половиной. Говорю, вот две конфетки, вот последний раз. Одну говорю тебе, другую отдашь сестре. Она смотрит на меня уже совсем другими глазами и говорит, да легко-то. Понимаете, мама плакала, рыдала просто, ее мама сидит, вот, и... То есть результат просто потрясающий. У него есть сын, он болеет аутизмом. С двух лет ребенок мозг не развивался, говорить не мог. А, вся, всю медицину, которую можно испробовать, они испробовали. И я предложила нашу компанию ФОХОВ. В течение трех месяцев Ребенок начал реагировать, что ему говорят. Сегодня он читает стих. До старшего брата было, было три впавшие грыжи. Медицина делала все, что могла. Вы знаете, что больница города Саратова имеет третье место по значимости ну, в России. И эта больница, эти медики делали все. Но я когда приехала, мне мой брат говорит, ты знаешь догмам? Говорят, что надо делать операцию, все, что могли, они сделали. У меня три впавшие грыжи в поясничном отделе, и я останусь в коляске. Я ему говорю, ты и так умираешь, можно я тоже на тебя поработаю? Он говорит, пожалуйста, они тоже все, что могли, сделали. Ну и ты, говорит, делай как хочешь. И сделали 10 процедур, мы приезжаем сюда на 10 дней. Уехали, через три недели вернулись и сделали еще 10 процедур. я всегда, когда перед первым массажом делаю фотографию на телефоне, это самый лучший МРТ. И после 20 процедуры тоже сделала. И когда это ему показала, я говорю: теперь иди к медицине до и после МРТ, все делай, грыжи ушли. У него одна нога полностью высохла, мышцы все высохли, одна кость осталась. Обе ноги одинаковые. Он, себя, он вернулся 15 лет назад. У меня, говорит, состояние моего здоровья, когда мне 15 лет назад было. Вот такие результаты, которые у меня есть в фотографии. Только можно поверить, когда увидишь. Говори. Один а, изумительный результат, мои интимная тема у дамы было выпадение матки. За один сеанс а, матка поднялась и вошла, встала на свое место была ниже уровня малого таза на 15 сантиметров за один сеанс вот пришла женщина которой очень сильно болели ноги опухшие долго не может не стоять не сидеть и массаж мы делали ей всегда лежу конечно но после второго сеанса она на следующий день ко мне пришла и говорит, я так вчера устала. Я говорю, что случилось? Я перемыла всю квартиру, у меня столько было энергии Муж приходит и говорит, ты что? Говорит, у меня отходишь, что ли, нормально все у тебя уже? Ничего не болит. Ребенок 6 лет, он ни слова не говорил с рождения. После второго сеанса он сказал первое слово. Это, ну, я не знаю, что это такое. Меня зовут Александр. В компании уже более 5 лет. У меня тоже есть свои результаты. Не так давно, в прошлом году, получил депрессионную травму копчиком, Больно. И мой партнер мне предложил поработать с моделькой. Лечь на стол, и чтобы все посмотрели, как работает этот замечательный прибор, о котором здесь все говорят. В таком серебристом чемоданчике называется БЭМ. Я доверился вы не поверите. Я после сеанса мог спокойно сидеть, ходить. За один сеанс у меня ушли все, воли. Это не единственный э, случай положительных результатов в моей компании. Достаточно много. Но вот этот результат мне запомнился надолго. Добрый день. Моей соседушке 84 года, и она уже, конечно, стала выглядеть, так как в молодости она была очень энергичная, да, она фармаколог, фармацевт, сама доктор, но стала уже ходить вот так, и все суставчики болят, и предложила я ей сделать пробный сеанс на нашем БЭБе. С первого же сеанса настала, она стала, ой, я же раньше танцевала, у нее стала рука вот так. За один сеанс у нее прошел цистит, который она пыталась вылечить с таблетками где в течение полугода. Цистита не стала. Она приобрела этот прибор в себе. И каждый раз, когда она делает его сама себе, она говорит, Марина, как я тебе благодарна, что ты мне показала этот прибор, что ты научила меня им пользоваться. что я каждый день сама себе делаю эти э э процедуры. У нее был перелом лодыжки в молодости. Она ходила вот так. Сейчас смотри, я кручу своей лодыжкой. То есть застаревший, застаревший перелом. Человеку 84 года. Наш прибор, он удивительный, он фантастический. И, конечно, нужно, чтобы он был в каждом доме, чтобы каждый человек мог сам себе, не обращаясь к кому-то за помощью, делать то, что необходимо ему организму. Просто расскажу, это было для меня... Испытание судьбы, потому что ко мне привели девочку в Уральске 11 лет. И когда она легла у меня на кушетку, моя массажистка, она просто испугалась, она отстранилась, сказала, я нет, я не готова. Она легла, у нее половина туловища лежала, половина, причем она очень была худенькая, Вот кожи коже кости, вот представьте, да, половина тела ее лежала на одной половине кушетки, а вторая на другой, то есть был страшный сколиоз. И куда бы родители не обращались, где бы они не лечились, и по здравоохранению, в частных клиниках каждый раз было ухудшение только, все хуже, хуже и хуже, вот. И, и вот через Инстаграм мы друг друга нашли. Она очень долго ко мне шла, и когда дошла, после первого, я ее все сделала по базе, и когда она стала уже было видно, что она стала выравниваться. Вот. После шестого ВМ -а, она практически уже выровнялась эта девочка. И самое что хорошее, вот уже... Они сейчас решают свои вопросы, чтобы приобрести уже дома делать не только дочке, но всей семье. Вот. Самое важное для этой семьи, для меня тоже, что ситуация не ухудшилась. Вот как она зафиксировалась вот, после шестого раза, она так и держится. Да, эта хорошо, спина, оттуда. она не ушла, она не поплыла. Да. Да? Понятно. И не, конечно, нет обратного нет обратного, откатывания. Да, откатывания. Угу. Более того, я вам То скажу... То есть есть завоевание какое-то, она остается? Да. да, она стала применять еще кальций пить. И у нее пошел минеральный да, не да? комплекс okay. И у нее стала нара наращиваться мышечная масса. Uh -huh. Она стала похожа на девочку 11 лет. Они а вот просто uh -huh. ходячий скелетик. Uh -huh. Вот, и уже стала сглаживаться. Uh -huh. Это такое вот чудо, uh -huh. спасибо.